Барлан, скажи, пожалуйста, вот я пришла в бизнес-телси, я новичок, что мне нужно делать? Смотри, у нас есть пошаговая такая система в команде, называется Старт Business и 5 шагов. Я сейчас постараюсь все 5 шагов тебя озвучить, и мы можем с тобой пройти. Ты мне скажешь, сложно для тебя, можешь ли это ты выполнить или не можешь, хорошо? Да. Смотри, есть шаг номер один, нужно пройти регистрацию, то есть через телефон, через компьютер, и сделать свой первый заказ там на 80, либо там на 150, либо на 200 долларов. Как ты думаешь, можешь ли ты вот, рискнуть да, и для своего бизнеса вот, вложить, зарегистрироваться? Ты можешь это сделать? Конечно. То есть несложно? Нет. Вот. И вот второе, вот, в этом же шаге, можешь ли ты начать употреблять ту продукцию, которую ты заказала? Ставим галочку, что этот шаг номер один ты можешь делать. Ставим. Все, поехали дальше. Шаг номер два. Вот нужно вот, составить список знакомых. Вот мы рекомендуем. Вот есть телефон, в этом телефоне есть люди. Как ты думаешь? Из всех людей, которых ты знаешь, они в твоем телефоне, либо там в компьютере, либо в социальных сетях твои друзья, 50 человек найдутся. Ты можешь написать там в телефоне, в дневнике, либо в записной книжке, либо на бумаге написать 50 человек, которые ты знаешь, и они, за, например, за здоровый образ жизни, либо они любят употреблять витамины, они, возможно, занимаются спортом, там, с утра бегают, там прыгают и так далее, и тому подобное. Либо люди, которые любят, вот что-то новое появляется, да, что-то полезное, и они обязательно покупают. Как ты думаешь, можешь 50 человек вот найти, имена написать? Почему мы рекомендуем, кстати, с телефона? Потому что если у человек у тебя в телефоне, значит, как минимум ты этого человека знаешь в лицо. Скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты 50 человек написать имен да, для себя, не для меня, для себя написать, которые из-за здоровый образ жизни, либо любят витамины, либо, возможно, у них есть какие-то болячки, или они чуть немножко, скажем, полненькие, хотят, например, немножко вот сбросить пару лишних КГ. Да. Можешь, вот. И еще нужно написать 50 человек, которые по-твоему могут заинтересоваться дополнительным, например, источником дохода называется, либо там дополнительный бизнес, то есть люди, у которых, возможно, есть долги и кредиты, люди, которые работают на какой-то работе, но они могут позволить несколько часов еще дополнительно через интернет, через компьютер чем-то заниматься, люди, которые просто хотят больше денег, может 50 человек написать список, вот кому может быть интересен бизнес. Да. Вот, это пункт номер два. Ставим галочку. Да. Шаг номер три. Можешь ли ты добавиться, например, в наши чаты Telegram? Вот, если у тебя нет Телеграма, скачать, это совершенно бесплатный мессенджер. А, скачать на телефон Телеграм и добавиться в наши а, два чата. Есть один чат, а, где мы делимся результатами по продукции, где можно посмотреть очень много интересных результатов. И есть чат как бы, по бизнесу. А, создать страницу в Фейсбуке, если тебя нет в Фейсбуке, потому что компания, она в основном больше все трансляции проходит в Фейсбуке. А, и, и добавиться в наш командный Инстаграм. Можешь ли это сделать? Ставим галочку, пункт номер три, что ты можешь выполнить, окей? Okay? Шаг номер четыре. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты с человеком, который тебя пригласил в этот бизнес, ты можешь назвать его бизнес-партнер, наставник, тренер, как хочешь, может по-разному назвать, вот с этим человеком созвониться и договориться о том, чтобы начать проводить встречи с людьми, которые потенциально ты можешь как бы пригласить в бизнес, и вот у нас есть такая система, называется G5.2. Понятно, ты сейчас не понимаешь, о чем я говорю, но ее выполняют десятки тысяч людей каждый месяц. Короче говоря, можешь ли ты с наставником создать свой список и начать проводить встречи, например, хотя бы один или два раза в неделю? Да. Ставим галочку, что это выполнимо. Да, и вот мы пришли к шагу номер пять вот нужно пройти у нас есть чат-бот новичка там есть 10 вопросов 10 шагов которые нужно пройти они в принципе как бы несложные. нужно посещать презентации и мероприятия которые в основном проходят в выходные дни выполнять всякие акции промоушены быть с командой когда проходят всякие путешествия как ты думаешь можешь ли ты иногда посещать мир, наши мероприятия, которые проводит сама компания, в принципе, если как бы, ты решила заниматься этим бизнесом. А, вот, а, что скажешь? Могу, конечно. То есть шаг номер пять, тоже ставим галочку. Да. Вот смотри, вот все пять шагов. А, как правило, 80-90% а, как бы, они могут это повторить. И есть единственное, что мы просим, вот эти пять шагов, нужно а, следовать этим пяти шагам, на протяжении 18 месяцев. Потому что, как практика показывает, люди, которые 18 месяцев продолжают двигаться по этой системе, через 18 месяцев они могут зарабатывать по 1000-2000 долларов в неделю. Так что вот вся наша пошаговая система, очень простая, она работает, она дает свои плоды. Вот если вы можете следовать этой системе и посвятить вашей работе 18 месяцев, то добро пожаловать в компанию TLC.